Внимание посетителей Мегаплекса, заведение закрывается. Мы будем сразу ждать вас в следующий раз. Если вы забыли какие-то вещи, гаджеты, случайные сумки или детей, вам пиздецки не повезло. До завтра. Эти нюбки поступили не очень по суперзвездному. А, прости, Кригори. Но чтобы сбежать из Мегаплекса, нам придется совершить несколько преступлений за одну ночь. С выборной точностью мы справимся. Так нормально? В смысле, блядь, так нормально? Эй! Следи за языком. Ты первый начал! Я вешу две тонны и могу раздавить тебя одной ногой. И сам аргумент, давай сделаем это. Эй, Привет, Григорий. Смотри на фонарик, который я нашел. Так держать, суперзвезда. Что он делает? Что значит, что он делает? Ну это фонарик, Привет. так что очень важно знать, что он делает. О, мои А, я не знаю... Я просто... Думаю, что она... Вроде крутая... То есть... Да... Это... Роксана вроде горячая... Изврастенец! Изврастенец! Тебе запрещено выходить в интернет! Парна тревога! Парна -тревога! тревога! Прибираться! Прибираться!